Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Сегодня хочу вам рассказать об удивительной дате 21 декабря 2020 года, День зимнего Солнцестояния. Кроме того, в эту дату произойдет еще два важных астрологических события: переход Меркурия из Стрельца в знак Козерога и соединение двух планет-гигантов Сатурна и Юпитера в первом градусе водолея это соединение откроет новый 20-летний цикл видео по этим темам вы можете найти по ссылкам в закрепленном комментарии посмотрите пожалуйста очень много полезного и интересного узнаете представляю зодиак в виде круга состоящего из 12 секторов знаков зодиака по 30 градусов каждый и учитывая направление их расположения против часовой стрелки от Овна к знаку Рыб, астрология берет за основу базовое утверждение, что точки равноденствий и точки солнцестояний разделяют зодиак на четыре сектора. Каждая из этих точек является началом очередного времени года в природе и также определяет начало проявления каждой из четырех стихий. Эти четыре точки называют кардинальными. То есть происходят кардинальные перемены в природе. Так, точка весеннего равноденствия 20 или 21 марта, каждый год по-разному, соответствует началу весны. И по аналогии принята в астрологии началом Зодиака. Это точка 0 градусов Овен, знак огненной стихии. Точка лентнего солнцестояния 21 или 22 июня соответствует началу лета и по аналогии принято в астрологии как начало знака зодиака рак. Это знак стихии воды. Точка осеннего равноденствия 22 или 23 сентября соответствует началу осени и принята в астрологии как начало знака зодиака весы знака воздушной стихии точка зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря соответствует началу зимы и в астрологии определяется как начало знака зодиака козерог это знак земной стихии самый короткий день самая длинная ночь наиболее точно характеризует это время года как максимально сдержанное сухое ограниченное в проявлениях Такие качества Земли, как сухость, инертность, неподвижность, холодность, именно зимой можно отметить в символизме происходящих процессов в природе. Отличительные особенности каждой стихии в каждом из этих знаков зодиака определяются как кардинальные. И именно в этих точках процессы в природе меняются кардинально и начинается другое время года. Таким образом, в знаке зодиака Овен, Рак, Весы и Козерог формируют кардинальный крест в зодиаке. В 2020 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 12.03 по киевскому времени. То есть Солнце из знака Стрельца перейдет в знак Козерога это так называемое рождение нового солнца день начинает удлиняться отличное время для проведения практик которые помогут улучшить жизнь в этот день не стоит оставаться в одиночестве проведите это время в кругу семьи друзей или близких либо просто прогуляйтесь посетите интересные места с кем-то познакомьтесь предки в древности верили что если соблюсти все традиции этого дня Год будет удачным. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Считалось, что их можно прогнать, если развесить в доме ветки ели. Поэтому принято и в наше время устанавливать елку перед Новым годом.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 Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Считалось, что резкий запах ели отпугнет нежеланных гостей, поэтому принято развешивать по всему дому еловые ветки. И в наше время традиция сохранилась, пред Новым годом все устанавливают елку и наряжают. С начала зимнего солнцестояния солнечная и земная энергии чрезвычайно мощные. Одним из древних ритуалов кельтов является написание списков. Его обычно проводят с восходом солнца, чтобы привлечь в жизнь чистое и прекрасное. Для ритуала нужно взять два чистых листа. На одном листе напишите то, от чего хотите избавиться. И сразу сожгите его. На другом листе напишите все свои цели и мечты. Храните этот список до конца 2021 года, вычеркивая то, что осуществится. По славянским поверьям в это время происходит борьба тьмы и света, но в итоге свет побеждает и мир обновляется. Во всех культурах день зимнего солнцестояния считался наиболее благоприятным для проведения различных обрядов и ритуалов энергетика обновления и перехода от тьмы к свету способствует тому чтобы избавиться от всего ненужного и привлечь желаемое в свою жизнь в этот день одновременно совпадают два цикла новый солнечный цикл рождение нового солнца и новый социальный цикл соединение сатурна и юпитера в знаке водолея поэтому вселенная представила нам отличную возможность для создания намерений связанных с темой обновления закладывания новых личных циклов и планирования определения своей роли в обществе также в этот день меркурий переходит в знак козерога видео по этой теме есть на моем youtube канале Можете перейти по ссылке под этим видео. Йоль ⁇ это древнегерманское празднование зимнего солнцестояния и встречи Нового года. Как и древние славяне, жители Центральной и Северной Европы во время зимнего солнцестояния производили символические действия с огнем. Большое бревно ⁇ йоль. Специально заготовленное заранее, воспламеняли с помощью углей, оставшихся от такого же бревна прошлогоднего солнцестояния и медленно сжигали в течение 12 дней. Оставшиеся угли собирали и пережно хранили до следующего года. Это процесс сохранения огня. часть из них смешивались с семенами для посева, чтобы придать земле сил родившегося солнца. Огонь присутствовал в виде свечей, которыми украшали жилище и деревья вокруг дома, призывая добрых духов. Усопших предков, оберегающих своих живущих на земле родственников. Отголоски этого старинного обряда, популярные сегодня гирлянды из огней, а также свечи, которыми мы украшаем наши дома на Рождество и Новый год, напоминают об этой традиции. Вечно растения, без которых и сегодня не обходятся зимние праздники, символизируют вечную жизнь и напоминают о том, что холод и темнота зимы обязательно уступят место весеннему теплу и зелени. 21 декабря 2020 года очень мощный день, сильный, определяет тенденции следующих 20 лет. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее и открывают новый 20-летний цикл. 21 декабря Луна находится в знаке Рыб, 12-й знак, завершающий Зодиак. А это значит, что что-то закончится в будущем году. Вероятнее всего, это будут все те неприятности, с которыми мы столкнулись в 2020 Также символично то, что закончился так называемый земной 20-летний цикл. И начинается новый, воздушный так как соединение двух планет-гигантов, Сатурна и Юпитера, произойдет в знаке воздуха, в водолее. Напоминаю, видео по этой теме есть на моем YouTube-канале. В день зимнего солнцестояния необходимо критически оценить свои цели, достижения, а также былые неудачи и разочарования. Но еще важнее выяснить, какой опыт вы приобрели и в результате вы начнете представлять свое будущее более упорядоченным и целеустремленным. Вероятно, это приведет к серьезной попытке изменить или прекратить нынешние отношения и ситуации, которые мешают планируемому вами росту. Очень символично положение луны в знаке рыб в день зимнего солнцестояния что указывает на необходимость что-то завершить, чтобы обрести новые возможности и перспективы. У всех нас есть прекрасная возможность проверить свой нынешний курс и наметить планы на будущее. Соединение Сатурна и Юпитера 21 декабря, что бывает раз в 20 лет, указывает на начало великого строительства, главного дела в жизни, требующего от человека мобилизации всех сил. На этом у меня все поздравляю всех с наступающим новым годом пусть каждому он принесет здоровье любовь богатство достижения желаю нам всем мира благополучия и счастья если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал поделитесь этим видео пишите комментарии благодарю вас за внимание до новых встреч до свидания